МВУ помогает выбрать профессию по душе. Одна из самых крутых специальностей сегодня – реклама. Если друзья считают тебя креативным, если у тебя активное воображение, ты мыслишь нестандартно, именно тебя не хватает миру рекламы. Профессия рекламиста – одна из самых молодых на рынке труда. Она требует легкого освоения всех трендов современности, глубокого знания возможностей интернета и молодым творческим умам здесь «зеленый свет». Практически в каждой коммерческой компании есть специалисты, которые занимаются продвижением бизнеса. Сегодня это, конечно, специалисты, которые ориентируются в рекламных технологиях в интернете. Наши исследования сайта с вакансиями показывают, что зарплата рекламистов в стране от 20 до 100 тысяч рублей. Рекламные эксперты сегодня нужны каждой компании, в любой отрасли экономики и небольшому бизнесу, и крупному холдингу. Хорошего рекламиста сегодня оторвутся руками. Программа обучения по специальности реклама очень насыщенная и профильные дисциплины включают в себя такие предметы, как основы операторского мастерства, основы фотографии, интернет-маркетинг и многие другие. И в этом отношении выпускники могут строить карьеру не просто в области рекламных технологий, а, например, работать профессиональным фотографом или видеооператором. Учись в колледже МВУ по специальности реклама. Это единственный колледж, где рекламным технологиям обучают профессионалы практики, эксперты рекламной отрасли. Ты узнаешь все об интернет-рекламе, маркетинге в рекламе, научишься выполнять проекты в материале, освоишь компьютерную графику, будешь учиться разрабатывать творческую концепцию продукта, узнаешь технологии рекламного фото и видео. Мы практикуем графический дизайн, и мою рекламу видят миллионы. Потому что я учусь в МВУ на специальности рекламы У нас самые лучшие преподаватели Я буду востребованным специалистом в своей области Если вы задумываетесь о построении карьеры в области рекламы, в области маркетинга Конечно, надо выбирать МВУ Ведь только мы позаботились о том, чтобы все профильные дисциплины читали непосредственно практики это руководители рекламных агентств, ивент-агентств, специалисты в области интернет-маркетинга, люди, которые работают в IT-компаниях. И в этом отношении наши студенты учатся не просто у практиков, но имеют возможность потом у них же пройти стажировку в их предприятиях и в дальнейшем устроиться на работу. Чаще всего рекламист — универсальный солдат. В своей работе он сочетает креатив и реализацию проектов, аналитику и продвижение в соцсетях. И карьерный рост в этой отрасли очень быстрый. Выбирай специальность правильно, ведь ты выбираешь свое будущее. Приходи в МВУ, и мы расскажем тебе больше о твоих возможностях.